Представьте же мое изумление, когда в прошлый вторник я получил телеграмму от Холмса. Он никогда не посылал писем, если можно было обойтись телеграммой. Она гласила. Почему не написать о карнуэльском ужасе, в самом необычном случае в моей практике? Я решительно не понимал, что воскресело в памяти Холмса это событие, или какая причуда побудила его телеграфировать мне. Однако, опасаясь, как бы он ни передумал,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 И вот ранней весной того года мы с ним поселились в загородном домике близбухты бухты Полду на крайней оконечности Корнуэльского полуострова. Этот своеобразный край как нельзя лучше соответствовал угрюмому настроению моего пациента. Из окон нашего беленого домика, высокостоящего на зеленом мысе, открывалось все зловещее полукружие залива Маунтсбей, известного с незапамятных времен как смертельная ловушка для парусников.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 И вот во вторник, 16 марта, когда мы покуривали после завтрака, готовясь к обычной прогулке на торфяные болото, в нашу маленькую гостиную ворвались два этих человека. — Мистер Холмс, — задыхаясь, проговорил священник, — этой ночью произошла ужасная трагедия, просто неслыханно. Наверное, само проведение привело вас сюда как раз вовремя, потому что если кто-нибудь в Англии и может помочь, то это вы.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 и казалось, что в его темных глазах отражается эта ужасная картина. Спрашиваете обо всем, что сочтете нужным, мистер Холмс», — с готовностью сказал он. «Тяжело говорить об этом, но я не скрою от вас ничего. Расскажите мне о вчерашнем вечере». «Так вот, мистер Холмс, как уже говорил священник, мы вместе поужинали. А потом старший брат Джордж предложил сыграть вист. Мы сели за карту около девяти».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 В этот сад и выходило окно гостиной, куда, по утверждению Мортимера Триджениса, проник злой дух и принес только несчастье хозяевам дома. Прежде чем подняться на крыльцо, Холмс медленно и задумчиво прошелся по дорожке и между клумбами. Я помню, что он был так занят своими мыслями, что споткнулся олейку, и она опрокинулась на садовую дорожку, облив на ноги.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 «Корень дьяволовой ноги первый раз слышу. Это нисколько не умаляет ваших профессиональных знаний», заметил он, «ибо это единственный образчик в Европе, не считая того, что хранится в лаборатории в Буде. Он пока не известен ни в фармакопии, ни в литературе по токсикологии. Формой корень напоминает ногу, не то человеческую, не то козлиную. Вот почему миссионер-ботаник и дал ему такое причудливое название».